Здравствуйте, друзья! Меня зовут Шелухин Антон. Я ведущий менеджер департамента дилерских продаж компании Equip Group. И сегодня я хотел бы рассказать вам о водяных грилях Apache. Но сначала я хочу рассказать о марке Apache. Ассортимент этой итальянской марки насчитывает около 250 единиц оборудования для профессиональной кухни. Главное преимущество оптимальное соотношение, цена, качество, а также безупречный уровень сервиса. Грили водяные Apache предназначены для обжарки рыбы, мяса и овощей. Их альтернативное название вапа гриля.